Хайпанем немножечко Отлично Вот так создаётся контент из него Спасибо Друзья, всем большой привет Меня зовут Раил Арсанов, автор канала Хижина Музыканта Сегодня мы находимся на вк в Санкт-Петербурге Что мы сегодня будем делать? Подходить э, к блогерам различным И исполнять вот на такой красивой губной гармошке от компании Honor мелодии И смотреть их реакции на мою игру Плюс мы споем их хитовые песни под гитару. Где гитара? Вот гитара. Поэтому, друзья, ставьте лайки. В общем, решили не терять время прямо на ВКФ, за закулисье блогерской сцены вместе с Дианой Астер. Записать небольшое видео. Сейчас я исполню себе на каком инструменте, как Я уже говорил. Я уже говорил. Я даже не знаю. На губной гармошке кусочек интересного произведения. Ну и посмотрим, как она отреагирует на это. А я должна угадать? Что угадать? Произведение. Нет, не угадаешь, оно мое. А. Так. Ну попробуешь? Не, я пробовать не буду, просто вдруг тогда где-то. Я включил панораму. Ну что тут на кнопку нажимал и там песню начинала играть нет. Ну, ну да, ну да. А как он так много звуков создает? Это, это маленькая. уже. Это уже битбокс. Охрене, а это что это уже... значит? Ты в Отверстия, в которых есть ноты. Типа до, ре, ми, фа, су, ля, си, до. Типа, да. Мама, ну, я не знаю, когда ты играешь. Не, когда ты играешь, ты, конечно, их не видишь, эти цифры, вот они. Но типа, когда учишься, ты его вот так смотришь, ты пытаешься маленькими губами попасть, короче, в них. Нужно попасть вот именно. В... Да, в каждую одну. Жесть, это скажу. Да, это круто, звучит. Ты слышал когда-нибудь в Первый раз в А губную видела, чтобы кто-то играл? А, даже так? Здорово. Ну, короче, это было замещение губной гармошки с битбоксом, поэтому это звучит как цельный бит, и Приходит. поэтому качает. Круто, спасибо. А когда ты петь будешь? Я буду петь в 16.40. Начнем, потом я битбокси, а ты продолжай. Чисто припев, да? Сейчас, включу диктофон. У меня на ютубе 2 миллиона. А я знаю, тебя это что? Дэрриэль? Не лето, привет. Где-то скажет еще. Ну, другие не знают. Я учился играть, это два аккорда. А, нифига. Эй! При собой любить одну, Где ты счастье, Я молодой. Ну а сейчас время крутых новостей. Ребята, я разработал очень классную коллекцию мерча с принтами, которые вам точно понравятся. Я лично курировал весь процесс создания принтов, поэтому они получились максимально атмосферными. Мы сделали несколько вариантов. Один из них с логотипом хижина музыканта, другой с моими любимыми музыкальными инструментами. Например, на мне сейчас футболка с баяном. Еще я заказал себе кружку с изображением гитары. А пить ты из -за этой кружки еще приятнее, потому что это уют. Марка уюта. Если и вас зацепил мой мерч, можете пройти по ссылочке в описании на мой сайт. Сейчас непростое время на ютубе. Если вы действительно хотите меня поддержать, можете это сделать с помощью покупки мерча на моем сайте. Но запустить свой мерч мне удалось благодаря партнерской платформе Все майки, где каждый из вас может... Легко, быстро, без вложения открыть собственный магазин и радовать свою аудиторию. Это особенно актуально для блогеров, которые давно хотели свой мерч, но боялись трудности и затрат на производство. Благодаря моим друзьям из всей майки процесс создания мерча был простой и быстрый, не в ущерб качеству то, что я хотел. Так что переходите по ссылке в описании, выбирайте себе крутые товары с моими уникальными принтами. Ну а если вы хотите открыть свой магазин, тоже оставлю ссылочку на сервис. Погнали! Ему подбивают 12 миллионов слушателей в музыки, главный пусевой страны Ребята, там у Паши берут интервью Давайте прервем и устроим ему челлендж батл. погнали Паш, здорово Короче, мы снимаем челлендж, батл. Сможешь повторить за мной? Я тебя закрепляю, посмотри мне в глаза Может ты в них увидишь, что они говорят Может ты в них замеришь, что то в сердце моем Пламя душу сжигает красноярким огнем кто-то собрался вживую петь. Автор Крюсин и музыкант из Казани. Поэтому у него будет концепция не саунд-чак, а саунд-чак-чак. Раиль Арсланов, также известный музыкант и жена музыканта. Встречайте! У -у -у! Привет, друзья! Привет, привет! Сегодня я хочу спеть авторскую песню под названием «Не влюбляйся», возможно, слышали. Припев очень хорошо и легко запоминается, поэтому подпевайте. Не влюбляйся, я твой герой. Борис ну, с рождения. Аккуратно, Борис не играют, ты не извини ними мешаешься. Уровень, у ребят управляют вас... Я обиделся. Вот а, так. К -к -к -к. Неплохо, кстати. Спасибо. Так, песня О, твоя как-нибудь. Я всю жизнь учился. Камбэк называется. Это ровно камбэк, реально. Точно? Это именно он, я да. его О, аккорда Летел с двух ног, летят Колян Это камбэк Да, а, это камбэк Ну давай по нему Летел с двух ног, летят Колян Это камбэк Кашлян Как джокер. Хорошо сделали. Канал хижина музыканта. Ты что там? Хижина музыканта. Ты плывешь там на гитаре? Да, на гитаре. Чат рулетки. Ты можешь на гитаре. Феликс Бенгаринг. Феликс Гармошка. Вот же у тебя. Скрилкс, я не могу, но ты можешь. Скрилкс, нет? Я тебя могу скрилкс на губной гармошке. На губной гармошке? Смотри, еще есть. Ничего себе. Как там? Скрилкс. Скрилкс, Бенгаринг. Как там? Никогда не битуйте после кофе. Полная дичь получается. Спасибо. Давай. Все <св içe> У меня все губы <св içe> слиплись, надо попить. наш выпуск врывается ГОГА ТУ Сейчас будем кушать, играть и приседать а, Почти правильное питание Но ничего, под музыку приседать самое то Давай, родной, Кайф, я еще ни разу не приседал с гитарой а он с бургерами. Мне кажется, тебе надо утяжелить сюда гирку, чтобы повесить. Вот это будет максимально. Разрыв, да? Ребят, всех обнял, много функциональности. Я предлагаю продолжать приседать, пока я не доем. Давай. Погнали. двух а, Нифига себе как ты! Спортсмены, да все? Собирались. вы а а думали, мы только на гитаре играть умеем? Моя юля, что грела надеждами, Тат угалет. Добро пожаловать в мой мир. Вот таким образом прошел мой первый фестиваль ВКФС-2022. Фест Надеюсь, вам понравилось. Я хотел вам показать изнутри, как это все проходит. Напишите в комментариях, кого вы узнали из блогеров, звезд. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где максимально близкое общение. Если, понимая предприимчивость, этого ролика вообще не было бы. Нормальные люди приезжать на вкфс отдохнуть, попеть песни, погулять. И только один Раид что-то пытается познакомиться, с кем-то что-то записать. И давайте попробуем на этом видео набрать хотя бы 50 тысяч лайков. Пока оригинале.